Игорь Мерлин -ком представляет Потолок он определяется тем, какой суммой вы можете управлять на данный момент. И как только я вам про эти матрицы расскажу, вы сразу поймете, почему у вас такая вот чехарда с деньгами. Это не фишки, а система. Такую систему, что отрабатывая всего 4% времени, а не 100%, мы будем получать не 100%, а 80% результата. Что если вы не строите свое благополучие, вы строите благополучие кого-то другого. Хорошо, если, если вам кто-то помогает в этом. У вас есть муж, друг, там, любовник или еще кто-то, кто за это платит. А если нет? Нашлись люди, которые меня зажгли. И увидев этот пример, я понял, что... Жить по-другому нельзя. Надо зажигать других людей. Зажигая других людей, я зажигаю себя. Денег нет, денег нет, денег нет. Почему нет денег? И таких э, причин очень много. И я выделил 7 основных, те, которые мы с вами в этом курсе э, изучим более подробно. Причем должны учитывать, что могут быть источники быстрые, быстрых денег, источники медленных денег э, по женскому типу, по мужскому типу. То есть там вы выбираете так, как вам удобно. Видите, а веб-занятие, оно совсем не похоже на то, что мы там разбирались, я там рассказывал. Все, тут мы работаем чисто конкретно. То есть таким образом, если вам платят, это означает, что люди видят вашу полезность. Я говорю, блин, у тебя там денег почти 10 миллионов. Ты можешь на эти деньги купить там один-два бизнеса, и они тебе будут приносить не 300 тысяч, за которыми ты пришла, а гораздо больше. Если вы заметили, то ваша сфера деятельности, скорее всего, каждые 5-7 лет она как-то меняется, ну плюс-минус. Своим планом вы разворачиваете деньгам, показываете дорогу к вам. Миллионеры, как они? Они привыкли действовать, рисковать и действовать. То есть получится, не получится... Они действуют. А мы монтажники, монтажники сотники, да, и с высоты да, да, да, вам шлем. Привет, привет, привет. привет, привет. Размять каким-то образом, просто произвольными движениями. Угу, отлично. Будет пассивный доход, да, я взял директора и поехал на острова отдыхать. Хрен тебе, Егорка, как говорится. Также я вам рассказал о том, какими способами нужно увеличивать доходы, масштабировать бизнесы. Я вам расскажу про три уровня взаимодействия с окружающим пространством. То есть миссии должны быть такими, чтобы вас от них перло чтобы они давали энергию, не просто миссия. Потому что много денег – много энергии, мало денег – мало энергии. Там все время будут колебания, все время будут вот это вот качели. У меня нет такого производства, куда бы я вложил 400 миллионов. Но я понимаю, как с ними обращаться, потому что у меня большой опыт. У меня много клиентов, которые обращается вот с такими деньгами и гораздо больше. Да. Эта матрица внутренняя, она создавалась не сегодня, не вчера. Она создавалась всю жизнь. А каждая денежная матрица, она может быть, если, если нам посмотреть ну, образно, она может быть с шипами. Другими словами, если разные люди встречаются, то они могут друг друга колоть, а могут залипать друг на друге. Заметьте, у кого много кредитов и долгов, у тех людей, которые не работали над своими поступлениями, либо работали как-то неправильно. Наша деятельность, она, как правило, приносит нам деньги, а уже на деньги мы можем менять то, что мы хотим там. Это закон волны, который говорит о следующем, что все во Вселенной развивается волновым способом. Когда человек присутствует в страхе, когда он начинает бояться чего-то, боится налоговой, боится того, боится всего, то доходы к нему прекращают идти. Как только вы начнете разбираться в своих мечтах, вы увидите, дорогие друзья, что не все мечты вам полезны, некоторые мечты даже вредны. Игорь Мерлин Ком представляет